привет я руслан усачев и хотел сказать что это мой любимый канал на ютюбе человек серьезно гений то есть последний кто еще не скатился реально подписывайтесь ставьте лайки на колокольчик нажимайте я всячески одобряю Вызвал это, никогда не будешь прощен, приведет меня к тебе. В чем? <звучит> Тикно смотрищий.